Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Американская ПТ-шка 9 уровня Т95. Карта Утес. Игрок Линзес. И пока я это говорил... Один готов. Второй готов. Один-один. Сливается две СТшки. Здесь вначале на этой карте частенько получается. Причем команда, кстати, с нижнего резпа обычно... У меня как-то быстрее получается занять вот эту вот. Вот эту вот позицию, да, как назвать, вот здесь. А пытается и с верхнего тоже. И поэтому часто там получается. Иногда в начале жарко, но вот сейчас не очень, когда там по нескольку и с и с этой стороны. Вот сейчас еще, по-моему, один в ангар отъедет. Есть пробитие Т-103-му. А счет уже 1-3. Ну, тут понятно, что выезжая вот туда, это смерти подобно. Точнее, в ангар попадешь. Нет, все равно едут. Ладно, в начале, когда скорость позволяет, да, можно проскочить. Надо же правильно оценивать свои шансы. Какие-то танки могут проскочить, какие-то нет. Хороший выстрел, сразу полторашка Что там, арта что-то там В чат, куча, говорит, сосунков А сам мужик такой На арте, сижу там В углу себе Сверху на всех гляжу Выцеливаю, кто здесь еще и сосунок А счет тем временем Сравнивается, 3-3 Да, надо, конечно, много терпения, чтобы играть на таких машинах, как Т-95. Не знаю, я не пытался, но я, я торта выкачал, так что... Торта, точнее, барсука, блин, торта, говорю. <с Gearbox> Просто на торте был слишком много боёв отыгран. А чтобы выкачить барсука, да, там тоже есть боль определенная. Ну вот Т-95 проскочил. Сейчас успеть довернуть Ну и все, и со 6. нет шансов пробить И сам долго-долго там выворачивал, чтобы отъехать Получил плюшку на 800 Счет 4-4 Что там, кстати, с правым флангом? Непонятно Там союзники, вон, две шки На горе засели, но это излюбленная такая позиция Многих игроков, не только ПТшки Я там тяжелые танки наблюдал ни разу Средний-то еще, ладно. с среднем можно, посмотрим. но тяжелым там точно делать нечего. Счет 5-6. На правом фланге противники вперед не идут. Хотя у них там, по идее, должен быть численный перевес. Наверное. Или многие просто любят вот так. В кустах засели, и весь бой буду сидеть, независимо, что происходит. Надо же иногда позицию менять, да, бывает, некоторые танки, ты выбрал направление, уже приходится отыгрывать до конца, потому что, ну, скорость, маневренность, да, к примеру, вот тот же Т-95, не позволяет тебе, к примеру, фланг сменить где-то, то есть можно весь бой на это потратить. Ну, а те машины, которые обладают хорошей скоростью и подвижностью, как раз должны в течение боя... Да, там и, и не раз позицию сменить Куда-то, где-то переехать Вот у Тарта В чисто поле сидит Ждет, когда Т-95 ему привет отправит Успеет? Ах Вот как? Как вот это происходит? Уже казалось все Упустил возможность? Нет Не упустил Сравнивает счет, 7-7, тут же сливается еще один союзник, счет 7-8, счет 7-9. Ну там справа еще держится одна союзная ПТ-шка. Блэк Принц там с тигром справится, можно уже было не поворачиваться, не обращать на него внимания. Тут можно попробовать вторую арту засветить. Что-то Блэк Принц как Он фугасами стреляет по тигру! порный СТ! Уже слова забыл. 10 урона он ему нанес, я видел. Что это такое? При таком мелком калибре вообще фугаса с собой возить не надо. Ну ладно, там парочку на всякий случай, но ну, <с> стрелять ими не рекомендуется вообще. Что там в чат пишет? Скарпа не пробил? Бывает, можно и, и Скарпани пробить. Жестяные банки танкуют. спрашивает, Т-95, где есть 2 Ой, есть 3 Наверное, вот это из 3 2 Он, кстати, ни разу не светился. Снайпер на тяжелом танке. Но ну, мне кажется, он там, на, на правом фланге где-то был. Вот, Скорпион. Так, готов. Пятый. Пятый отошел в ангар, благодаря Т-95. Счет 9-12. Пошел захват базы. Тут почти мертвые два союзника. Бегут, бегут. То куда? Ну, Чарфутур еще там... Перед своей гибелью... Смог уничтожить одного противника. Он, кстати, его добрал ИС-3-2. Где он? Где он? Судя по тому, в каком месте он уничтожил кого-то. Чарфутур. Ладно, неважно. Сливается заключительный союзник. То есть он даже не на правом фланге, он где-то сидит в кустах, там, не знаю, может вообще он там на ПТ-шной позиции, на бугре. Может и такое быть. Просто представьте, что у человека должно быть в голове, чтобы на танке девятого уровня, попадая в танк, где есть семерки, восьмерки, большая часть команды... Сидеть так аккуратно, отыгрывать. Сохранять полный запас прочности. Его даже разменять в итоге не с кем. Но тут он разменяет. На ст 95 мы это посмотрим, интересно даже. Он четверых, кстати, уничтожил. А бывают такие игроки, попадая в бой на плюс 2, даже ну на десятках, к примеру, к восьмеркам. Некоторые думают, что они, наверное, неуязвимы и криками ура, несутся по центру и сливаются просто-напросто. <реклама> Ничего не сделав. Просто вспомнил, недавно прям у меня был бой. Я сам был на восьмерке, а там 33 или две десятки в бою был, не помню. Игрок на суперконе, просто прям сразу в начале боя по центру поехал через поле. У него долго стреляли, стреляли, он там, ну, больше половины снарядов, конечно, отбивал. Но в итоге он сам даже ни разу так и не выстрелил засветил один-единственный танк, который даже уничтожить не смогли. Потому что он, он успел слинять. Вот и спрашивается, ради чего. Да, представьте, на десятках с восьмерками с нулем урона. Попался. Ну как вот так вот на СТшке сливаться? Т-95, он ездит медленно, поворачивается медленно. Ну, Хелков залетел на бугор. Где, кстати, этот ИС-3-2? То есть представьте, как он был далеко, он до сих пор сюда не доехал. Вот Единственное, что мне сейчас хочется посмотреть, это как обгадится этот игрок. Летит чемодан. но этот вообще... Даже царапины не оставил. Так слегка там... Слегка заморал. Хотя С-51. Вот он, приехал. С полным запасом прочности. Сидел в кустах. Получай! На 722. Нет, чтоб сейчас наоборот, пока у тебя есть прочность идти в размен на сближение, он пытается в лоб, да еще и базовыми снарядами пробить Т95. Да без шансов, там никуда ты его не пробьешь. Там в НЛД только и то с золотыми снарядами. блин. Ну может лючки. Но базовыми в лобовую проекцию Т95 по-моему вообще не шьется, не знаю. Ну по крайней мере не на Е3. Еще одно пробитие. Четверых уничтожил, наверное, все. Все семерку. Ну и все, отыгрался. А так вроде бы был героем. Четверых завалил и думает, сейчас я еще Т-95-5-м сделаю, а тут на нафиг. Мы не знаем, куда стрелять даже. Ну и арта, я думаю, из угла оттуда уже не выйдет. Сделать ничего. Не, побежал, побежал. Но Т-95 смог его засветить. Главное не отпустить. Вот, а то потом точно дойти и догнать уже могло не получиться. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.